Вот. По поводу Cloud 9. В отличие от других, э, в отличие от других э, систем, ну эти как называется э, среды -разработ, сред разработки, да. Э, Cloud 9 это полноценная среда, которая включает в себя еще и саму виртуальную машину. То есть, другими словами, тебе не обязательно иметь компьютер для того, чтобы программировать там. То есть, в принципе, это можно делать с планшета или допустим грубо говоря если у кого-то кого из друзей есть компьютер, да, ты всегда можешь просто заходить а, используя свой логин и пароль и программировать спокойно, при этом тебе свой компьютер никогда не понадобится вот. то есть там все эксперименты можно делать а, ну конечно единственное там ограничения, есть, что там всего 1 гигабайт есть, но можно под каждой практикой создавать по новой виртуальной машине по одному гигабайту, в целом для большинства задач этого должно хватать за глаза. Вот. Что касается других сред разработки, их великое множество. И у них у всех да, есть плюсы и минусы. Вот. Есть самый популярный. <связывая> да? <связывая> да, что? Mm -hmm. и, ну а ты говоришь а, другие среды, ты имеешь в виду тоже в, реализованные в браузере или ты имеешь нет, в виду... Нет, нет, именно, именно Шост... на компьютере в браузере, насколько я понимаю, Cloud9 сейчас лидер, потому что они вот mm -hmm. несколько лет назад запустились и такого, то есть вот именно с полной среды разработки в облаке, да, еще не, толком никто не предложил с таким большим количеством возможностей. Вот, плюс а вот их... тогда Cloud да. 9 это и есть облако, правильно я понимаю? Ну это Cloud 9 ID, да, то есть ID это среда разработка, разработки, а Cloud Cloud это вот то, что она в облаке. Почему 9? Я не знаю, это вот они так придумали. Так, ага. а теперь еще один вопрос: а XZ файлы можно создавать с помощью этой среды? Да, там можно в ней прям сразу и веб-приложение запускать, и .exe файлы, и все что угодно. То есть туда можно загружать oh, файлики, оттуда можно выгружать файлики. То есть можно, прям загрузить туда свой код, да, э, либо, например, с гитхаба напрямую mm -hmm. выгрузить. Вот, и... Э выполнить, например, какое-то действие над каким-нибудь файликом, потом а результатирующий этот файлик загрузить. Или как-то использовать. Или сразу там сделать веб-страничку из этого. То есть много вариантов, то есть что угодно можно делать. Это полноценная виртуальная машина, на которую будут то есть Linux. Вот. И он там доступен через консоль. То есть там, конечно, графического интерфейса нет, но он, в принципе и не нужен для таких задач. Так, ну что, давай попробуем вот что. Ты демонстрацию экрана включить можешь? Ну, это сложно вообще вопрос. Я ж только до этого никогда не пользовался. Ну вот смотри, есть в Google Hangouts такая зеленая кнопочка слева. Называется «Показать экран». Вот Там нужно выбрать самый первый. Это будет первый экран. Или у тебя есть их два, можно выбрать какой из... Сейчас. Давайте попробуем. У тебя аккаунт на гитхабе есть? Uh, в смысле, а что за GitHub? GitHub? Ну вот я сейчас. Uh... Ну давайте mm. ссылку скину <coughs> и попробуем тогда уже через это, GitHub зарегистрироваться, потому что это тоже пригодится. А то есть ты хочешь управление взять? Понял, понял. Нет, нет, нет. нет. Uh, а GitHub – это говорить? лидер индустрии, он хранит, хранит исходные коды uh, разных программ. Вот Он позволяет участвовать в, вот эти сокуски, uh, в <coughs> uh, дистанционной разработке открытого программного обеспечения. Вот в том числе некоторые из моих там проектов uh, uh, тоже лежат там поэтому аккаунт на гитхабе лучше всего иметь но mm -hmm. просто как, чем он удобен если есть аккаунт на GitHub, вот, то mm -hmm. зарегистрировавшись в одном месте в Cloud9 уже можно просто входить используя этот аккаунт то есть если ты зарегистрировался в Cloud9 то если ты зарегистрировался в гитхабе можешь в Cloud9 а, входить да, да, да. Да. Вот. Ну, Давай ладно. попробуем. Так, а куда ты мне ссылку? Во кинуть? ВКонтакте скину. Угу. Вот. Тут, тут, тут, Ну, В общем-то, да, вот. То есть, ну, он предлагает выбрать имя пользователя, e-mail и пароли все. То есть, я могу с... то же самое, что и в Cloud9. Как угодно, да. Mailed, не а, то есть я не могу он используется то есть, могу. Уже... Уже... То есть... Уже, видимо, ты его использовал. Странно. Так. Вот вроде подтверждает. Вот, и теперь э, угу. регистрироваться, да? Да. Так. Вот, здесь он э, говорит о том. Нажми сохранить, пусть будет. Угу. Чтобы каждый раз не вводить. Вот. А здесь э, он говорит о том, что много разных есть э, планов использования этого дела. Да, есть платное, есть бесплатно. Вот он уже выбрал. Угу. Поэтому здесь надо просто прокрутить вниз. Угу. Вот. И финиш, да, галочку нажимать не надо, да, это для того, чтобы установить, создать свою организацию. Если организация не нужна, ее можно будет потом создать. Угу. Вот, да, кнопочку нужно. Так. Все, в принципе, у тебя здесь все готово. Вот, сам GitHub можно, в принципе, закрывать. Вообще. Так да, так, ну, вообще. Так. Вот, да, теперь в клауде это давай мы выйдем отсюда, там кнопочка выход. Вот это вот. Да. Вот. И вот здесь, видишь, теперь иконочка гитхаба есть справа. Вот первая справа это Bitbucket, вот там корзинка такая, как он называется, ведро. Вот. А это гитхаб, да. На нее нажимаем, да? Да. Ну, а вот если, допустим, кто-то регистрируется изначально, то вот тогда season-in? Да. В принципе, это эквивалентно. То есть, но лучше, чтобы это было взаимосвязано, потому что он тогда сможет ну, проще взаимодействовать с гитхабом, когда ты будешь, например, свой код выкладывать туда, или наоборот, оттуда загружать. Или загружать какие-нибудь проекты, в которых ты участвуешь. Вот. Нажимаю кнопочку «Авторизовать». Вот. Да, не переводить. А то... Ну можешь просто ничего не нажимать, нажми кнопку Sign in. У тебя пароль, логин и пароль уже сохранен, тоже в самом GitHub надо зайти. Да, все. Вот. Теперь у тебя получилось то же самое, я полагаю. Вот, давай попробуем создать проект. Здесь они называются Workspace. То есть рабочее пространство. Нажимай. Yeah. да да на плюсик вот значит первое что нужно сделать дать название какой-нибудь проект например вот где да вот здесь может просто какой-нибудь написать несколько букв вот он говорит что нужно писать его нижним этими, в нижнем регистре uh -huh. ну Понимаете? вот у них такое вот э, хитрое ограничение yeah, я не знаю зачем и все всяких пробелов да. вот описание можно не писать дальше чтобы проект был бесплатный должен быть публичный но в принципе его как практика показала толку никто не найдет поэтому не так страшно вот здесь еще можно с гитхаба вот ссылку скинуть клон from git or merk да это чтобы можно было с GitHub исходный код импортировать. О, Тоже это, на... да? да, это нам пока не нужно. Дальше крутим. Вот, теперь надо выбрать шаблон. А, для C и C ⁇ подходит вот этот, вот он синенький на вот этот. C ⁇ да? да, его нажимаешь. И create. Вот все, сейчас он создает виртуальную машину специально под это дело. Вот ну и дальше смотри здесь есть три основных области экрана вот то что ага. с, то что слева там где написано my first project это так называемый проводник то есть файловая система там ты видишь все твои файлики которые у тебя есть в, О, в, в папке твоей вот снизу это консоль linux терминал кстати вот здесь awesome. Вот эту штуку ниже, которая приложение Hangouts предоставила, сайту доступ к вашему экрану, можно скрыть, нажать кнопку, чтобы не мешалось. <сёк> <сёк> Я не понял, какую скрыть? Вот это вот, по -моему. Вот белую. Так, ну. А белую вот эту? Нет, нет, нет, ниже. Или она у тебя это? Не видно. Вот в вот, самом низу экрана. В самом вот. А, ты имеешь в вот, вот это, этого. да, скрыть, только не закрыть, а скрыть, да. А, ну я Всё. просто не убирал, думал, это а я скрою, а потом не знаю, что есть. Да, вот. Хорошо. Она, если что, всегда там есть в, это, в, проводни... в панели управления. Вот, значит, снизу вот этот консоль, да, то есть можно выполнять разные команды. Mm -hmm. Вот, а вот это вот самая большая область сверху. Uh, она используется для просмотра файлов и для их редактирования. Вот, например, <coughs> слева у тебя два файлика есть с, с кодом hello.c.word и hello.cpp.word. Вот первое – это на C, программка Hello.cpp. Вот да, дважды на меня нажми. Вот, открылся. Вот ее код. Да? То есть, в принципе, ты можешь ä, использовать этот код, да? можешь ä, его как, как угодно тебе ä, менять и... <coughs> компилировать и запускать. Вот, чтобы это все дело скомпилировать, здесь заранее нам заготовили make-файл, видишь? Mm, да, вот. Но что с ним? Открою. Да? Вот, здесь написано настройки для компилятора, что нужно компилировать. Здесь, он, здесь написано, что нужно вот эти два файлика hello.cpp.word и hello.c.word. И дальше настройки компилятора. Вот. Я предлагаю в это особо не вникать, вот, там вот у тебя открыта вторая вкладка Redmi.md да. Вот именно да, здесь, да. Вот. И, в общем, все, что нужно в терминале сделать, так как там вот этот make файл есть, это написать вот эту команду make. Вот видишь, они тут пишут об этом. Вот, вот ее, да. И после этого следующими двумя строчками можно эти программки запускать. Так это еще раз. Ну, смотри, сейчас у тебя э, есть два файлика с исходным кодом, и все. Да, Но все. их нужно скомпилировать, чтобы у тебя получились приложения, которые можно запускать. Они ну, еще вот не... Вот да, да. Пайла, да, да. да, да. Они Дай еще эти не... Пайлы. Они еще не скомпилированы. Разница между ними только э, языком, на котором я написано. Первый это C, а второй это C. Ага, так, ну да, вижу, я вижу его стрим. Так, а что с сутью этого файла, вот это что я сейчас открыл, он Make на он, э, здесь написано, как. Какие именно настройки? Тут написано, вот, например, на третьей строчке э, написано, что для .cc файлов использовать вот эту команду э, G++ с такими-то параметрами справа. Э, то есть, э, написано, как собирать файл, э, эти, э, какую программку на C++. Вот. Дальше на шестой строчке написано, что для файлов .c э, использовать да вот этот, да, вот этот. использовать нет, это. Ну вот это как, как объяснить? Здесь описано Не, ну это понятно uh -huh. Ты, я имею в виду суть сама этого файла Для чего он, он, он, все, он, он, он, он, он всего лишь для того чтобы можно было набрать одну команду make да и не заморачиваться о настройках компиляции вот. Если нужно, например, добавить к сборке какие-то другие файлики, вот их можно сверху добавлять без расширения через пробел, он там где all. Здесь а, здесь стоп, у тебя... а куда мне этот make теперь Нап... добавлять? Давай разберемся. Ты говоришь он, добавишь, он, он, он у тебя уже э, лежит э, в твоей папке твоего пользователя. Есть вот слева, да. То есть, тебе... То есть вот этот файл, собственно, он и есть. Да, он и есть. Он... Тебе, да, в принципе, но... с ними ничего сейчас делать не нужно. Нужно просто снизу э, в терминале запустить команду make. Она выполнит э, для каждого файлика свою команду. И в итоге у тебя получится два приложения, которые можно будет запускать. Одно на C, другое на C++. Так, я, я не пойму, это что, вот тут мне надо подписать? Да. Прямо вот сейчас, прям тут. Прям просто пишешь m a k -E, да, то есть make. Make. Uh, и, да, и enter, и тогда команда выполнится. Понял. Вот. Как видишь, появилось два, два дополнительных файлика, это, собственно, уже скомпилированные программки. Mm -hmm. Теперь э, их можно запустить. Вот. А, вот эти, да? Да. О, Чтоб, да, чтобы запустить их, нужно написать точку слэш и название файла. Точка. Да, не запятую точку. А, точка. Через Shift, по-моему, да. А точка слэш, что дальше там? Ну, hello, э, черточка c word. А, ну да я понял, буквально. Да. Ну, Enter нажми. Вот, он, видишь, говорит, что не нашлось такого файлика. Теперь нажми э, стрелочку вверх. Это произошло из-за того, что у тебя первая буква H, она э, верхнего регистра. То есть нужно, чтобы она была все, маленькая. А, то же самое? Нет, нет, нет, вот чтобы то же самое не писать, стрелочку вверх нажми. Вот прям стрелочку, стрелочку вверх. На, у тебя на клавиатуре есть стрелка вверх. Смысле, вот теперь ты можешь стрелкой влево и, и двигать и э, дойти до позиции где аж исправить стрелочка влево да все сам вот. так. все теперь enter вот она выполнилась и то, что она написала, вот мы сразу здесь и видим. Так как она сразу после этого закончила свое выполнение, у нас опять э -э, доступ к консоли вернулся. То есть мы можем выполнять следующие команды. В общем-то, все. Давай уже теперь вот какие у тебя вопросы возникли. Ну вот, собственно говоря, по этой среде, а дальше, ну, допустим, вот и. Понимаешь, как тебе сказать? Я не понял сути, что почему мы это в консоли делали. И, но я понял, вот. Ну потому с... что это Linux, то есть если грубо говоря у тебя будет <coughs> Linux рано или поздно столкнешься с ним, да, то там mm -hmm. а, твои действия они не будут сильно отличаться от того, что мы сейчас делали. Вот. То есть единственное, что либо тебе придется сделать makefile, файл а, вот этот самостоятельно, либо ты можешь напрямую использовать эту команду gcc. Там, вот, вот кстати, с написал какие команды он выполнял после make. Видишь, он gcc hello world mm -hmm. C, C, и вот параметр .o это то есть первый это название файла, в котором исходный код, а второй после черточка .o это название файла, куда компилировать. То есть, как будет называться готовая программка. То есть, файл готовой программки. Ну, вот вопрос. Просто я привык, допустим, вот я в обычной среде написал, там, тут, допустим, Turbo C или еще какая-нибудь среда. И я, допустим, запускаю, там, допустим, Ctrl F9 или есть еще там комбинации, 5, к примеру. И, то есть, отдельные экраны. Я видел результаты программы. Тут как Ре реализовано это все вот это вот. Ш... зачем мы тут <смех> запускается программа именно так вот через эту команду make да Или что? <смех> здесь она запускается именно си у программы запускается именно так насколько я помню можете я ошибаюсь но именно вот отладки да чтобы можно было там есть кнопочка run сверху зелененькая вот но для си она работать, насколько я помню не будет но это можно, да. насколько я понимаю, можно как-то сделать, но это тоже целая история Вот, конечно, если хочется, чтобы совсем было просто все визуально, то ничего лучше, чем Visual Studio в этом плане нет Там есть огромное количество видеороликов, как это сделать, да, и там, в принципе, все интуитивно и понятно То есть там все визуально, кнопочкой нажимать надо, никаких команд писать не нужно обычно так, ну это понятно. А тут вообще в этом Cloud9 э, есть графическая среда и так далее? Или тут только вот оно так все реализовано? Нет, самой графической среды нет, но в принципе есть ее часть. Mm -hmm. То есть есть файловый менеджер слева и есть э, возможность, вот например, Hello a work, если ты откроешь вкладку, да, то ты увидишь, что там есть подсветка э, синтаксиса. Да. То есть она в принципе знает о том, что, что такое C, вот, и старается тебе помочь хотя бы подсветкой. Вот. Но э, если нужен полный набор всех возможных э, инструментов, которые может предоставить среда разработки, конечно, лучше сейчас... Э, то есть ничто не сравнится сейчас с Visual Studio в этом плане. Или... я даже не знаю. Не, но с Visual Studio понятно. Она и так бесплатная, поэтому сейчас... есть еще они сделали сейчас проект Visual Studio Code, он на всех платформах запускается тоже интересный вариант но там это ограниченная среда там вот тоже он под C не не приспособлен сейчас на самом деле популярным языком является JavaScript вот и C sharp да вот Cloud 9 под C sharp не предназначен ну как вы, не настроен чтобы прям было все что нужно но Uh, Visual Studio как раз позволяет на JavaScript писать все и на C Sharp с, ну, с, под, с подсказками там, в синтаксисе позволяет сразу находить видеть ошибки, все подчеркивать и так далее вот. uh, Cloud9 он uh, под JavaScript они это сделали потому что сам Cloud9 на JavaScript написан вот, поэтому в принципе основной язык, который рекомендуется использовать, ну, как сказать, больше всего инструментов для него, да, есть в Call 9, это как раз JavaScript. Вот, можно и с другими языками там настроиться, там, там тот же PHP и так далее, но все это требует дополнительной настройки. Вот, как-то так. А, еще вопрос. Вот с планшета, с телефона ты орел как ну, есть, с телефона наверное будет совсем неудобно но если экран большой, например как у планшета то в принципе возможно если к планшету еще возможно подключить клавиатуру то вообще никаких проблем не должно возникать ну а в принципе что там надо через браузер заходить Или через браузер есть? конечно Ага, то есть через браузер понял ну, в принципе вроде бы вопросов то есть, э, основное преимущество ее в том, что это виртуальные машины, можно заходить через браузер, да, и не нужно, то есть, там, устанавливать Linux, то есть, грубо говоря, здесь ты сейчас не занимался тем, что целый Linux устанавливал и настраивал, оно это все сделало за тебя. Вот. Здесь уже очень много всего установлено, там Apache прочие всякие вещи, которые в разных, ну, то есть, для веб-разработки могут пригодиться и прочих вещей. Вот, как-то так. Я, я, наверное, думаю, можно пока закончить. Вот. Да, да, я тоже так думаю. Да и длинные уроки ни к чему, если честно. Да. Так что, думаю, можно здесь пробовать на C-писать, можно там попробовать, я вижу, Studio поставить, учитывая, что она сейчас бесплатная и они в бесплатную версию, ну, ну, очень много возможностей включили уже в 2015 году, поэтому она сильно не отличается от платной, платного варианта, вот. это есть хочется на Windows и, и визуально все это делать. Ну, я думаю, все варианты хороши, то есть, в принципе, ну, каждый для своих целей, да. Просто там, допустим, Visual Studio весит там несколько гигабайт, если не десятка гигабайт, да, современно 2015, да, а здесь ты просто страничку скачал, ничего не устанавливал. Вот. То есть, э, сравнивать можно по очень большому количеству параметров. И у, каждой, у каждого человека ситуация своя, конечно, индивидуальная. Ладно. Нет, все, ну все тогда.